Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Иван Эмизмат. И сегодня мы рассмотрим разновидности 10 рублей 2015 года чеканки. Данная монета чеканилась только на московском монетном двору. Давайте перейдем к характеристике. Нормативная масса монеты составляет 5,63 грамма. Диаметр 22 миллиметра. Толщина 2,2 миллиметра. 10 рублей 2015 года известны в двух вариантах, которые существовали и в предыдущей годочке анкеты монетам. Это так называемые штемпели 2.2 и штемпель 2.5, по классификации введенный Сташкиным. Так, какие же различия разновидностей? У штемпеля 2.2 листик, подходящий к нулю, справа снизу не заострен. Листик справа от нуля сливается с вертикальной линией. Нижняя линия в нуле толще. У разновидности 2.5. Листик, подходящий к нулю справа снизу, заострен. Листик справа от нуля не сливается с вертикальной линией. Нижняя линия в ноле тоньше. Какие же у нас есть браки? Двойной удар со сдвигом стоит до 5000 рублей. Тройной выкус стоит около 2000 рублей. Раскол аверса и реверса одновременно стоит до 1000 рублей. Сдвиг стоит в пределах 2-3 тысяч рублей. У нас также есть и особые монеты. Это э, латунные 10-рублевые монеты 2015 года, которые под видом чего-то суперредкого и, конечно же, на самом деле, это просто украденные из питерского монетного двора изделия спи <coughs> особо продвинутых коллекционеров. Памятные биометрические рубли, отчеканенные на нетипичных для монетных заготовках стоит 2000 рублей. Ну и последний брак – это лопнувшее культурное кольцо. Ну, а я благодарю вас за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, если это видео вам понравилось. А я с вами не прощаюсь и говорю вам до новых встреч.